Угу. Вроде бы должно быть. Так, друзья, у нас начался эфир. Э, все хорошо. Думаю, что у нас сейчас будут и зрители даже. Вот уже один человек есть. Доброе утро. Сейчас немножечко настроимся. И вы тоже посмотрите, как видно. Скажите, пожалуйста. Так. Вот это, наверное, чуть-чуть вот сюда. Вот мы сейчас поставим. Так, все, мы в эфире, отлично. Друзья, поздравляю с тем, Нет, вот, вот этот, Вон. видно, Александр Колесников, доброе утро. Отлично, все, класс. Ну что, друзья, доброе утро, всем хорошего настроения. И сегодня у нас большая программа, буду надеяться, что нас интернет не подведет. Но сразу хочу оговориться, что в условиях того, что очень много сейчас у нас людей подключено, Макс, доброе утро. Очень много людей подключено к интернету. Он, возможно, будет лагать, но ситуация для нас уже понятная, и думаю, что все вы понимаете, что тут уже ничего не поделать. Поэтому запасимся терпением и пускай у нас у всех будет хорошее настроение и ничто на это не повлияет. Самаркин, привет, привет, Сергей, привет, Александр Колесников, привет. Все, процесс у нас пошел, отлично. Друзья, дело в том, что сегодня у нас много хороших новостей, поэтому я буду поднимать вам хорошее настроение, так же, как и самому себе. Ввиду того, что очень рад сегодняшним всем событиям. Итак, все по порядку. Расскажу, что у нас будет сегодня в трансляции. Сегодня у нас будут новости и их обсуждением ваши вопросы мои ответы и дискуссия у нас это продлится достаточно недолго поэтому призываю всех к активности чтобы мы максимально быстро могли все все интересующие темы охватить ведь дело в том что интернет диктует свои условия и не хотелось бы чтобы он начал лагать до того момента пока мы не начнем выяснять все самые горячие новости который происходит у нас в Турции. Итак, я подготовился, у меня есть небольшой списочек того, что хотелось бы вам рассказать. А начнем с того, что буквально-таки вчера был день Победы, и я хочу выразить всем огромное спасибо за вчерашнюю трансляцию, которая будет у меня обязательно на YouTube. Она у меня слетела, мы ее подправим, и буквально-таки завтра... Эту трансляцию вы уже увидите у меня на канале. Так что будьте неподалеку. Что касается вчерашнего праздника, праздник он знаете, такой двоякий с горечью утрат, но все равно праздничное настроение, потому что мы привыкли в этот день особо отмечать те события, как давно минувших, минувших дней, где наши деды и бабушки совершили подвиг поэтому предлагаю начать сегодняшнюю трансляцию с минуты молчания в память о наших родных и близких Спасибо, друзья, почтили минуты молчания наших родных и близких, которые пали в Великую Отечественную войну и сделали нашу жизнь свободной, с мирным небом над головой. Огромное спасибо за участие во вчерашней трансляции, она будет у меня в эфире. А сейчас хотелось бы перейти к сегодняшним праздникам, потому что сегодня праздники у нас тоже есть. Ну, продолжается у нас Барам. Ой, Рамазан, прошу, прошу прощения Люди по-прежнему Мусульманской веры не едят В дневное время суток А праздник у нас сегодня Международный День Матери Друзья, поздравляйте ваших матерей С их днем Обнимите, поцелуйте, скажите добрые слова Им будет приятно И думаю, начиная с сегодняшнего дня Вы будете по-особому к ним относиться Это правильно Поздравляю И хотелось бы о, привет из питера привет привет спасибо анюта тебе тоже хорошего дня питер вообще огромный привет сейчас дай бог будет открываться авиасообщение и мои друзья из питера полетят и анюта прилетит из москвы и вообще я думаю что вновь начнется курортная жизнь по всему миру а здесь в анталии в алании будет скажем так мекка столица курортного отдыха об этом мы говорим чуть позже поэтому будьте неподалеку мы дойдем обязательно к туристическому вопросу и к авиаперелетам. я подготовился есть у меня информация и на этот счет Итак, давайте по порядку они уже на старте это очень хорошо Ань. по порядку так значит что у нас тут имеется у нас имеется праздник с которым я всех поздравил день матери большой привет моей мамочке. дальше хочется сказать что вчера праздник прошел удачно очень приятно и благодарю еще и власти анталийского региона в частности алании которые откликнулись на призыв наших активистов из ассоциации русской культуры которые выдвинули просьбу отметить как-то в условиях коронавирусах особо вот праздник день победы и власти откликнулись одобрением вы знаете и у меня в инстаграм кто кстати не был проходите подписывайтесь было снято видео как проезжает машина такая как двухэтажный дом и на втором этаже на плоской ее поверхности ну, вот, ну, понимаете вот машина вот наверху э находится Целая инструментально-вокальная группа, одетая в военную форму того времени, нашего времени, и пели э, советские песни патриотические катюшу и, и так далее очень много песен с мощной аппаратурой ездили сделали настоящую праздничную атмосферу огромное спасибо властям и вот так власти алани в частности мухмутлара одного из самых русскоязычных районов в турции отнеслись к празднику 9 мая вот спрашивают толерантно ли относятся к нашим Гражданам в Турции или нет, делайте сами выводы. Так что еще раз поздравляю с Днем Победы и спасибо властям за лояльное отношение к нам, к ебанжи, русским гражданам, русскоязычным гражданам, которые сейчас находятся в Турции. Огромное спасибо всем участникам. Кстати, хочу напомнить на правах рекламы: что есть видеокаталог недвижимости, куда выкладывается абсолютно интересные варианты которые собраны со всей анталии алании и я с удовольствием буду вас там приветствовать кстати вчера поступил очень интересный объект вот 138 тысяч евро 2 плюс 1 шикарный комплекс находится вот в мухмутларе очень хорошая инфраструктура 125 квадратных метров прямо от хозяина вот такой вот замечательный хозяин квартиры он просто Хочет квартиру побольше, уже решил остаться здесь, но поторопился, так ему понравилась квартира, что приобрел ее. Но надо все-таки расширяться, потому что детей много и 2 плюс 1 мало. А комплекс очень замечательный, ЕКТА, это качество, абсолютно новый. Там уже люди живут, но буквально только-только сдан в эксплуатацию. Это на правах рекламы, проходите видеокаталог недвижимости ну а по поводу дальнейших наших новостей главная новость это то что после заседания кабинета министров турции стало известно что очень многие меры которые были приняты для того чтобы остановить нашествие коронавируса в турцию сейчас послабляются ввиду того что турецкое правительство сочло что достигли уже очень благоприятных результатов и пора уже наконец отдыхать где тут правее нет я думаю что правда заключается в том что алания уже две недели не зафиксировала ни одного случая заражения коронавируса ура товарищи ура вот как еще одна маленькая наша победа с невидимым врагом победили тогда много лет назад 75 лет прошло кстати победили тогда победим мы сейчас в анталии Город, конечно, побольше, миллионник. Там уже два дня, нет, три дня дня новость была за вчера значит три дня уже не было заражением коронавирусом так что можно сказать что наш регион действительно готов к встрече отдыхающих всего семь регионов попали под так называемую амнистию и теперь там разрешено передвижение по краю по области по региону назвать как угодно и отменен комендантский час сегодня у нас отменен комендантский час и те вот э, рисуночки которые у меня были э, на прошлой э, трансляции где я помните с ностальгией э, рисовал вот скучая там по горам потом как, где, где, где, я очень скучал по солнышку вот, рисовал солнышко ай, солнышко где-то вот и естественно Единственное, я очень скучал по по морю. Вот Да, вот так, по морю, ты вот. Теперь мне эти плакаты не нужны, потому что я имею возможность выходить на улицу в комендантский час и радоваться нашей природе. Сегодня я остался в студии, потому что буду осваивать кое-какую новую технологию, у меня тут своя студия. Вот. И мы обязательно будем уже делать трансляцию с улиц, будем снимать. Так что пишите, что хотели бы увидеть. Карантинные меры. Ослабляются и все возвращается в привычное русло. Например, с завтрашнего числа уже будут работать большие торговые центры, маленькие магазинчики уже работают. Я уже, собственно, лично видел. Мы обязательно ответим на ваши вопросы. Вижу, что отстает звук с интернетом у вас там беда. Да, с интернетом у нас не очень, ввиду того, что очень многие сейчас подключаются, тут ничего не, не, не поделать. Спасибо, Максим, сейчас подкрутит интернет, вот так что э, саму, Райкин, будьте спокойны, сейчас Максим совсем справится, и у вас интернет и по всему миру наладится. Супер чемпион Максим берется за дело. Спасибо, Максим. По поводу мер послабления, сейчас будет все полномерно происходить, в двух словах расскажу. Уже будут начинать работать с 11 числа, то есть с завтрашнего дня будут работать парикмахерские. Для многих это важно, особенно для девушек. Будут работать торговые центры. Пока работают только маленькие магазинчики, я сам уже видел, в Инстаграм к себе выкладывал. Кто не подписан на Инстаграм, подписывайтесь. И будут работать даже бары и рестораны. Да, вот так вот декларируются. Посмотрим, как будет по факту. Обязательно буду снимать, держать вас в курс дела. У меня есть, кстати, в Телеграм моя новая группа в которой мы обмениваемся мнениями и информацией оперативно. Поэтому... Подписывайтесь, заходите сюда и будете узнавать первыми, где что у нас работает и как. Так что уверен, друзья, что мы сможем с вами более быть оперативными в свете последних новых технологий. Так что будут работать парикмахерские бары, кафе, рестораны. Будет разрешено передвижение по региону. Напомню, что 7 регионов вошло в это число, в том числе и Анталия, ввиду того, что у нас очень хороший показатель по э, вот этой самой пандемии злосчастной. Так, так что всех поздравляю с очередной победой, мы все ближе становимся к отдыху. По поводу э, того, что у нас будет происходить дальше. Кстати, многие могут сказать, вот а что же будет в Анкаре, в Стамбуле? Планомерное возвращение к нормальной жизни Турецкая Республика запланировала на 27 мая. Вот с этого числа будут сняты ограничительные меры и в других регионах. Так что поздравляю всех с тем, что Турция потихоньку входит на нужную клю. Конечно, есть экономические моменты, лира падает, но для отдыхающих это хорошо. В любом случае следите за моими новостями, для этого подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, тогда когда буду выходить в эфир или будут экстренные какие-то новости свежие, вы обязательно получите от меня уведомления. Надеюсь, что вы так и сделаете и сможете держать, смогу вас держать в курсе событий. Так. А по поводу, когда возобновятся полеты. Очень важный вопрос, конечно. Я думаю, что по этому поводу многие уже тонны перелопатели всевозможных... Всевозможных... Ресурсов. Ну, а я сделал компиляцию. Сейчас вам скажу, что думаю по этому поводу. Думаю, что э, действительно полеты сейчас пока будут ограничены. Об этом все, в принципе, говорят и жители Лары, которые находятся в Анталии. Особенно заметили, какое у них сейчас э, чистое небо над головой и от полетов тоже. А главное, не слышно. Э, открою всем секрет, что район Лара знаменит тем, что он находится ближе всего к аэропорту Хавалимани в Анталии. И там очень много летает самолетов и жители уже привыкли к тому что там шумно но ну, от, от полетов но сейчас думаю они уже привыкли к тишине но друзья скоро все начнется по порядку с 12 июня после того как закончится э, месяц рамадан будет шикер байрам и после этого предположительно с 12 июня э, начнется э, уже более активный э, трафик полетов на самолетах национальный авиаперевозчик турции турецкие авиалинии сообщили со ссылкой на министерство транспорта турции о том что 12 числа начнутся авиаполеты и представили целый план как это будет происходить так на первом этапе в июне месяце полеты будут э, выполняться в 22 города в 19 стран мира это страны азии и европы прежде всего э, они лучше всего справились с ситуацией коронавирусной несчастной вот, этой. вот а потом из стран снг будет в тройке первых это казахстан грузия и беларусь однако уже в июле месяце можно ожидать международных рейсов из других многих стран об этом поговорим чуть позже всего будет сначала 572 рейса в неделю в 103 пункта назначения в 74 страны а в июне э, турецкие авиалинии планируют возобновить полеты уже в Россию и э, другие страны СНГ. Так что ура-ура. Э, прежде всего из России полетят из Москвы и Питера. Э, перевозчик не уточняет, в какой именно турецкий город будут производиться полеты. То есть э, в Анталию, или в Стамбул, или в Анкару. Но думаю, главное до сюда долететь. Вот. Уточняйте у своих авиаперевозчиков в своих странах более детальную информацию и, пожалуйста, делитесь со мной здесь или у меня в группе в Телеграме. Таким образом мы поможем друг другу, потому что я заметил с тем, что очень разная информация и надо все перепроверять. Вот если у кого-то будет личный опыт, пожалуйста, по личному опыту скажите, кто на когда купил билет, напишите в комментарии к этому видео, и мы будем таким образом полезны друг другу и сможем поскорее увидеться. Окей. Друзья, это, в принципе, все новости, которые хотелось бы мне сказать. Теперь хотелось бы их обсудить. У кого есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте, обсудим. Вот Самурайкин пишет, что 12 июня день России. И друзей у моей дочки, возможно, перелеты в Турцию прямо одна радость. Ну, отлично. Я очень хотел бы, чтобы все было так, как мы задумали. Но как показал практика, лучше готовиться к худшему, надеяться на лучшее. Поэтому будем э, исходить из того, что к концу лета только откроются полеты, будем печалиться, но на самом деле, я очень надеюсь, что это все произойдет гораздо раньше. Ну что, если нет вопросов у матросов, как говорится, в таких случаях, я буду заканчивать эфир, потому что все зависит от вас. Если у вас есть уже какие-то мысли, которые хотелось бы обсудить, то можем все. вот как обстоят дела с работой в Турции. Друзья, хороший вопрос. Вы знаете, это одна из самых горячих, скажем так, один из самых горячих моментов, в которых многих заставляет отложить свои переезда из-за того что их пугает отсутствие работ действительно работу найти здесь нелегко потому что очень конкурентная среда много турков кто хочет работать здесь в анталии в алании может край действительно очень интересный и хороший, даже для самих турков любят они его но у вас есть у всех преимущество языковое если вы еще знаете турецкий язык английский немецкий то вам я думаю думаю будет достаточно легко найти работу остальное все зависит от каждого поэтому приезжайте ищите рассылайте свои резюме если у вас готово резюме то пришлите мне на адрес назар давыдов работа работа собачка gmail.com у меня есть несколько друзей в управлении нескольких серьезных отелей которые набирают себе обычный персонал сейчас все это приостановлено как вы понимаете и в этом году будут проблемы с набором работников я это уже знаю точно, но этот год пройдет, придет следующий год и тогда будет с работой, уверен, полегче. Вот мой ответ по поводу работы. С работой не просто, но она есть. Те, кто хотят найти, находят. Ну как вы понимаете в этом году не лучшее время для поиска работы но специалисты знаю по всему миру нужны вот э, если вы специалист войти те сфере то в принципе э, я уверен что в этом году у вас будет скачок потому что все уходят в интернет все ищут себе альтернативную работу как заработать когда все банкротятся. Э, в эти многие другие темы я очень хочу затронуть на следующей неделе и готовлю видео с в трудоустройстве в тренингах в аналитике, в финансовой сфере Александр Карлович Херс дал уже согласие и я думаю что те вопросы, которые приходят от моих друзей связанных с финансовой сфере, мы обязательно отразим в этом выпуске, так что будьте неподалеку и мы обязательно пообщаемся на эту тему. По поводу работы в целом я уже ответил. Кстати, по поводу IT-сферы. Совсем недавно взбудоражило видео по всему миру Дудя по, про кремниевую долину, долину и IT-сферу. И я начал более глубоко изучать вопрос здесь в Турции и выяснил, что Турецкая республика желает идти в этом направлении семимильными шагами. И сейчас для того, чтобы эту сферу продвинуть, Государство принимает меры для обучения в Турции специалистов, программистов, ну, короче говоря, в сфере IT, как принято говорить. И у вас, я думаю, будет шанс здесь тоже поучаствовать. Что касается граждан или не граждан, это уже другой вопрос. Но знаю, что на обучение, в принципе, можно претендовать и с временным видом на жительство. Так что задумайтесь, друзья, уточняйте и делитесь со мной, мне тоже интересно надежда федорова привет сурала привет назар здравствуйте надежда здравствуйте все кто проснулся хорошего вам настроения с днем победы с днем матери и со снятием карантина в анталийском регионе я нахожусь в алании у нас сегодня плюс 24 градуса день начинается думаю даже будет еще и больше море прогревается пока еще купаться нельзя но мы ожидаем этого момента ну вроде бы обо всем сказал Вопросов пока не вижу. Давайте, если будут вопросы сейчас в течение пяти минут, то с радостью отвечу. Если нет, то будем закругляться, потому что работы море хочется столько всего вам смонтировать а у меня видео зависло и с обзором рынка и как готовить мержимек и про день одного очень популярного риэлтора и про поездки по турции все это у меня уже снято не могу смонтировать так что давайте так к сути так Отели все будут открываться или частично? Хороший вопрос. Назар, как твои успехи в изучении турецкого языка? Доброе утро, Ирина Васко. Привет, Сурал. Так, турецкий язык изучаю пока я ваш, я ваш. То есть потихонечку. Что касается отелей, то отели будут открываться те, которые пройдут те нормативы, которые ввело турецкое правительство. А именно, должны быть специально расстояние между столов будут упразднены программы культурно-массового развлечения, будут упразднены шведские столы в том виде, в котором они были, будут измеряться температура и другие показатели при въезде в отель, чтобы не инфицировать других, если вы вдруг заражен. Будет специальная медицинская карта при въезде. Плюс ко всему прочему вы будете ограничены в поездках там максимум будет 10 человек это то что мне стало известно от моих инсайдерских источников из отелей может что-то забыл но вот в принципе те ограничения которые вело турецкое правительство и те отели которые смогут соблюсти их и э, получит специальный доступ, те отели будут открыты. Ты вот. уже знаю, что отель «Су» работает, отель «Риксис» работает, вот, э, поэтому сейчас, как грибы, думаю, будут открываться и большие, и маленькие отели, и э, приглашать отдыхающих в Турцию. Поэтому, в принципе, отели будут открываться, об этом будут сообщаться, узнавайте у своих операторов, турагентств, вот, э, кто работает, а кто нет. Так, Надежда Федоров, вчера ходили к вечному огню парад отменили люди идут кто в масках кто без идут и несут цветы это радует значит остались еще какие-то ценности в этом мире с днем великой победы надежда федоров с днем великой победы нас всех спасибо за добрые слова я и в вчерашней трансляции и сегодня вспомню еще раз свою бабушку своего героического дедушку который получил много наград который обладатель Ордена Красного Знамени Трех степеней Героя Советского Союза под его командами проводилась операция по проведению кабеля, который с электрического одну ладожского озера знаете кто в ленинграде живет что это дорога жизни очень важный стратегический момент в истории ленинграда тогда еще ленинграда вот и конечно скорбим конечно помним в начале сегодняшней трансляции была проведена минута молчания те кто не смотрели сначала трансляцию она будет в записи. Посмотрите, поделитесь этим видео. И пускай те, кто не знает про геройство наших родных и близких, задумаются и спросят у своих мам. И отцов а те уже расскажут про своих мам и отцов да великая победа спасибо большое нашим родным и близким за чистое и мирное небо над головой желаю всем мира это очень важно когда проходит поколение многие забывают ужасы войны и уже начинают бровировать и лязгать оружием Но, друзья давайте пообещаем друг другу что не будем забывать ужасы войны вчера слышал, как моя Визави по интервью читала письмо от своего деда и действительно мурашки по коже. Какие ужасы войны, что они терпели для того, чтобы мы сейчас жили в мирное время. Давайте этого не допустим. Потому что мирное небо над головой это важно, это не просто пустые слова, это действительно целая, ну, целая вселенная. Мир это вселенная, причем в ровном состоянии, не пикеобразном военном, а в ровном. Давайте вот, чтобы было все вот так вот. Спасибо большое, Надежда, за ваши слова. Белорусы, кстати, отмечали 9 мая под проливным дождем и возлагали венки под проливным дождем и в масках. Молодцы белорусы. Большой привет всем странам СНГ, которые не забывают учтут своих героев и память наших родных. Добавить больше нечего. Спасибо большое. Благодарю за новости, за эфир всех. С Днем матери ребенка, С Днем матери Эмма. Спасибо. Самурайкин в море, да, ну в море еще успеется. Друзья, огромное спасибо. Сегодня у нас активность, я смотрю, была не такая большая, не было много вопросов. Надеюсь, я донес те новости, которые были в описании. К видео отвечу на ваши вопросы уже после выкладки видео оно будет доступно. ну естественно подписывайтесь пожалуйста на мой инстаграм-канал все будут ссылки в описании к этому видео на телеграм-канал очень полезная группа где мы обменяемся новостями вконтакте в одноклассниках и в фейсбуке так что Милости просим. И, кстати, еще раз напомню о том, что есть видеокаталог недвижимости, где выкладываются актуальные предложения по домам, квартирам и виллам в Анталийском регионе. На сейм все. счастья и здорово, не болейте, самурайкин, вы тоже. Пока-пока. дон -пока. асалям, Ну и, наконец, просто чао, друзья.